Маленький гений. Электронная игровая книга. В этой книге собрано 825 вопросов на тему природы. Отвечать на эти вопросы нужно, используя кнопки. Играть можно как одному, так и вдвоем. Принцип игры очень простой. Ребенок нажимает на кнопочку, и ему случайным образом выдается номер вопроса. Мы находим этот вопрос. Книжки Читаем его Как называется очень крупная лягушка, которая живет в джунглях Лягушка-динозавр, лягушка-бегемот, лягушка, лягушка, лягушка слона или лягушка-бык Если ребенок ответил правильно, появляется веселая мордочка Если нет, то грустная Идея в том, что за 10 минут ребенок должен ответить как можно на большее количество вопросов. Причем ответить правильно. За каждые 5 правильно отвеченных вопросов дается бонус. 50 очков. Вот. Все картинки в книжке очень красочные, интересные. Ребенок проведет за этой книжкой 1 час, отвечая на эти вопросы. Когда играют вдвоем, вопрос задается по очереди.